Шалам, дорогие друзья, на связи Виктория Раз, и я приглашаю вас на вебинар Сила полушарий для легкого и быстрого запоминания слов на иврите 22 ноября. На вебинаре вы узнаете о том, как задействовать правое и, и левое полушарие для долгосрочного запоминания. Вообще, вы знаете, что у нас есть краткосрочная память. Вот, если вы просто посмотрели на материалы, то э, вот за один раз или за один урок нашу память краткосрочную может поместиться от 5 до 9 единиц информации. То есть очень мало. И для того, чтобы ваш словарный запас действительно рос и расширялся, нам нужно отправлять слова в долгосрочную память. И для этого мы будем использовать метод мнемотехники. Я расскажу подробно, как легко, даже если сложно вам придумывать ассоциации, как это сделать легче, быстрее, научиться придумывать. Это можно сделать, это навык. Прямо сейчас перейдите по ссылке под этим видео, оставьте свой e-mail, и вы получите тест для определения способа, каким образом вам лучше всего запоминать слова. И приглашение на вебинар 22 ноября в 18 часов по Израилю и в 19 по Москве. С вами была Виктория раз Натаниэль Раз До встречи на вебинаре.